Не знаю, как скоро я выпустил этот видос после предыдущего, но знайте, что если это было поздно, то у меня наебнулся микрофон, а вернее шнур от него, и я долго не мог найти точно такой же. В общем... Это позади, а значит, новый обзорчик уже готов для тебя. Бреу! Хочу один моментик пояснить, кстати. Есть один чувачок, который сделал на меня реакцию. И эта херня была безумно приятна мне, когда я вел в поиски Квимал и нашел этот видосик. Хоть он и не шибко блистал там этим качеством и просмотрами, как я думаю, знает и сам автор, но факт того, что он сделал это видео, очень меня радовало. И радует до сих пор. В общем, братишка, спасибо тебе огромное. Если кто-то занимается потиху ютубчиком, реакциями и так далее, то сделайте что-нибудь про меня или что-то в этом роде. Я вам буду пиздец как благодарен и обязательно вас упомяну, как только найду подобное видео. В прошлом нашем выпуске про Кузьму многие писали про дядюшку Ау, и, конечно же, я к вам прислушался, и ловите я обзор про него. Название данной рубрики с этого момента таково. Старое доброе. Вот так. Спасибо подпиздику Uncle Dark за такое простое, но вполне уместное название для мультов нашего детства. Не будем медлить, хуярь заставочку. Мультик, кстати, схож с Кузьмой. Такой же кукольный. И история похожа, где девочка сдружается с каким-то чертом, лешим, как его можно назвать. Короче, дядюшка Ау, это такой, опять же, хуй пойми кто, который специализируется на том, чтобы распугивать людей, животных и так далее. Но когда он пугает, это больше похоже на синдром долбоеба какого-то, но не суть. Короче, дядюшка Ау расстраивается, потому что не смог напугать вот эту девочку, которая просто тупо ржала над его пугательством. Когда дедок заснул, на следующий день уже каким-то образом наступила зима ну мультик имеет ввиду что он имеет ввиду мультики имеет ввиду то что он спал несколько месяцев вот это как я понял после того как он посрался со своим отражением и она убежала он встречается с какой-то девочкой или парнем я так и не понял Блять, кто это? Ника зовут. Он попросил ее или его глянуть в зеркало, где она или он увидел себя. В общем, дядюшка Ау думал, что он или она увидит там его. Короче, я сам нихуя не понял, пацаны, не бейте головы. Далее Ау решил наконец помыться и начал петь что-то про себя, там, зловещую какую-то песенку. В СБУшке заколоченной! от всех людей! Живет один испорченный! Законченный злодей, он отдыха не знает, по ночам не спит. Все клацает и лает, зубами клацает и лает, порвочет и скрипит. Кстати, из его песенки я узнал, что ему аж 200 лет. Кажется, этот мультик явно косит под Кузьму, не замечаешь? И совершенно не важно, что этот мульт делала одна и та же студия, не умничать, я знаю это. Дядюшка Ау вспоминает, что та самая первая девочка звала его в гости, и он решает, что нужно к ней наведаться. Он приходит к ней и ее друзьям, где, кстати, снова этот рыжий трансвестит появлялся, и туп не бань. Это... Мы вся трансвеститы в общем, да. <с> Походу, этот рыжик все-таки мальчик, а не девочка. Но почему его зовут, блядь, Ника? или ее. Дядюшка Ау начинает показывать детям фокусы с превращением рогатки в птичку, и все ржут, улыбаются и угощают его пирогом. Кстати, в кадрах, где дети смотрят мультики с дядюшкой Ау, нам попадается отсылочка к мультфильму «Каникулы Бонифация», кстати, тоже пиздатый советский мультик, хотя вы и сами должны знать его. Дети играются и пиздятся подушками, когда Ау, будем называть его так, был увлечен мультиками. Заходит мамка. И начинает хуярить бедного старика до смерти. Шутка, она просто убиралась в комнате, где насрали дети, и случайно задела дядюшка у пылесоса Но он, благодаря своим навыкам стелса, эпично и незаметно съебывает в закрытое окно каким-то образом. Серьезно, не знаю, как он это сделал, но у меня есть догадка, что, возможно, это какой-то старый мифологический дух, и у него есть там своего рода способности, блядь. Знает. По возвращению домой дед Ау жалуется сам себе, что его чуть этот пылесос не убил и приходит его время идти на работу. В этот момент нам показывают нашумевший в интернете когда-то отрыв. Блять, ебать я пернул уже громко. В этот момент нам показывают умевший в интернете когда-то отрывок из мультфильма, когда он решил забить на работу огромный хер. ку Ку-ку-ку! Ку-ку-ку! Раскуковался, я и без тебя знаю, что на работу пора. Эй! Не пойду я никуда. Вы же стопудово шарите за этот момент. И на этом, собственно, заканчивается первая серия этого мультика. Я не знаю, смогу ли я обсудить и рассказать про последующие части, но я постараюсь. Вторая серия называется «Ошибка дядюшки Ау». Уточню момент, я не особо знаком с этим мультиком, и для меня он не был чем-то невероятным. Но знаю, что этот мульт вашего детства, поэтому все для вас, все для вас, чуваки. Но для меня, братан, кликни на подписочку и колокольчик по-братски, это ж не так сложно. Я знаю, что у тебя уже все ютубсберы с этим заебали, но ну, будь так добр, блядь. Заплати за просмотр, блядь. Ибо я охуел, когда увидел, сколько людей палят мои обзорчики без подписки. Крынш, нахуй. Погнали по мульту дальше, пацаны. Вторая часть начинается с уёбичной песенки в начале спора между Вороной и дядюшкой Ау, э, когда они спорили о том, что... Были ли тут эти вороны раньше, или нет, что-то в этом роде. Тем не менее, на дворе уже осень. И Зидуля возмутился по типу какого хера мое дерево не зеленое, и когда в книге написано обратное. Короче, он нашел новых листов из ниток, как я понял, которые сразу же сдуло ветром нахуй. И он решает посадить новое дерево и поливает его супом, дабы выросло супное дерево. Далее дядя Ау, Дядя Ау, извиняюсь, блять, извиняюсь, пошел рыбачить, и благодаря бобру, которого он встретил, он словил рыбу. Ну, как словил? Э, ему бобер ее подогнал. Вяленого леща, блядь, А он довольно ушел домой с рыбой. Такой, типа, сам словил. Счастливый. А? Ты че булькаешь? Да, не могу. Я ж ему леща вяленого прицепил. Следующий раз я ему... Уху в кастрюльке повешу. А Побёр где-то лахал, сидел с вороной и думал, какой же ты толбоеб мужик. Тем временем, когда Ау вернулся домой, он увидел странное лягушкообразное чудовище. Это было его дерево, которое ожило после того, как он полил его супом. И на этом моменте я хочу сказать, что, видимо, когда-то в детстве я смотрел именно вторую часть «Дядюшки Ау». Только ее, помню. Вот только ее. И то мимолетом. Это дерево пожирало все запасы дядюшки, ибо хрен пойми, откуда у него такой жор. Короче, отчаянный господин Ау, который напугал всю округу, э, сам дрожит в уголку и не знает, что ему делать. Он просит ворону позвать Риму, ту самую первую девочку. Она, собственно, приходит и дает деду аэрозоль, который уебенил насмерть это дерево. Но, правда, на время и уебенил дядюшку Ау. Короче, вся суть в том, что в якобы инструкции Ау не разобрался о том, как э, поливать дерево, как вырастить дерево. Там было написано «Поливать супом нельзя, поливать водой». То есть, это предложение, как знаменитое «казнить нельзя помиловать». В общем, этот безграмотный кусок, блядь, ботинка не знал, где нужно ставить запятую. И вообще, что такое запятая? Следовательно, из-за этого и выросло это мясоедящее дерево. Но это ясен хуй, все. сказочки, сказочки, оху, эти сказочники, блядь. Это все пиздешь короче, это вымесил. Ну, блядь, вы ж не долбой бы, вы должны знать. Ну, но... Пришла наша девочка-отличница и все ему рассказала. Вот такой вот поучительный с какой-то стороны э, мультик. Третья часть называется «Дядюшка Ау в городе». Что-то интересное, да? Начинается все с того же самого леса, что и в прошлых частях. Дядюшка Ау пугает маленького зайчика, который смотрит на него как на Долбоева 10 секунд, а потом все же убегает. Э, как говорит голос за кадром, дедок всех сельских жителей и животных перепугал, и никто больше не встречался на его пути. Но с горожанами он никогда не встречался. Из этого вытекает третья история. Дядюшка Ау жил сперва за городом, потом, в пригороде, а потом и в самом центре города. Случилось это потому, что люди начали строить вокруг него многоквартирные дома и... Домик самого Ау просто-напросто сносят, а вернее подвешивают на кране и ставят на верхушку 20-этажного дома. Зачем это было сделано, я не понял. С целью пойти набрать водички, Ау чуть не уебенился об землю самого верха и в недоумении думает, где он будет теперь воду брать и где он вообще находится. Но в другом, его хата превратилась в двушку, потому что совместно с его обычной э -э старой разваленной хатой была построена новая квартира с технологией «умный дом», где у него и пылесос на кнопку выезжает. И пылесосит все подряд, и автоматическая нарезалка, и автоматически открывающиеся тумбочки и прочее-прочее, его новую хату и соседи снизу затапливает, ибо он не знает, как выключить воду из крана. Прибегает сетка, и благо она успевает все выключить. Пока Ау окумаривается и пытается понять все происходящее, наступает. Ночь, Новогодняя ночь. И АУ просто обязан всех перепугать в эти коляды, в это Рождество, в эту новогоднюю ночь, кому как. В общем, суть не поменялась, отъебитесь. Но ему мало что удается в своем костюме, так как в Новый год, а именно, как я понял, это коляды конкретно, все и так одеты во всяких козлов, духов и так далее. Не спрашивайте, откуда я это знаю, потому что я белорус, у нас коляды это типа, ну... Э, ну, популярный, типа, блядь. Праздник какой-то, хуй знает, что это вообще такое. На следующее утро, когда дети играли в снежки, они встречают нашего старого пердуна и угощают его чаем, так как тот простудился на морозе. Дядюшка Ауна учил это маленькое тупое поколение тому, как сделать мыльные шарики при помощи подручных средств, наверное, ну, мыла и воды, и дети радостно пошли на балкон их выпускать из трубочек. На этом серия заканчивается. На самом деле, что к чему, не особо понятно. Дядюшка и дальше будет жить в этом городе и познавать всю городскую суету, Вернется ли он домой вообще, блядь, и прочие подобные вопросы. В общем, странно как-то эти три серии закончились. Ладно, еще все было понятно с первой, но вторая, третья я немного не догоняю. Могу сказать одно, мультик мне не знаком. Как я говорил, знаком мне он лишь по второй части, и то мельком. Я его посмотрел только сейчас, вернее, пару недель назад. Записываю озвучку только сейчас, и я даю вам волю сейчас, прямо сейчас радоваться и проливать слезы об этом мультфильме в комментариях. И чуваки. А также жду ваших историй, когда и во сколько лет вы познакомились с этим мультиком. Вы ведь это так любите писать, я знаю. Да и мне приятно это читать. Повторю это снова, если ты не подписан и поставил это видео где-то на фон, то алло, блядь, братан, у нас тут весело. Эм... Смело подписывайся на этот каналчик, я думаю тебе тут понравится А своим пацанам говорю, переходите по всем полезным ссылкам в описании Ставьте лайки, пишите комменты, а также советуйте новые мульты для обзора а, Ссылка на музыкальные каналы в описании Блять, ссылка на музыкальный канал в описании У меня все. с вами был Ромщик Квимал Увидимся в следующем выпуске рубрики Старое Доброе Не скучайте, пацаны, бывайте Искать ответы на вопросы я пришел сказать тебе.